Ну что ж, девочки, уроки на сегодня окончены. Можете собираться домой. Ура, домой, пойдем домой. Ну ладно, девчули, я побежала на тренировку. Увидимся, пока-пока. Пока, до завтра. Ну что, Супер беби идем еще немножко погуляем. А потом по домам уроки делать. Ой, Тичер Спят, извини меня, пожалуйста. Мне сегодня не получится. Мне родители обещали сегодня подарить питомца. Представляешь, настоящего питомца. Вот это Да. Как тебе повезло! Слушай, а можно я с тобой пойду? Я тоже хочу посмотреть на твоего питомца! Конечно, можно! Он совсем не странный. Это же такая подарочная упаковка. А -а -а, но только как эту подарочную упаковку открыть? Здесь где-то должна быть молния, которая открывается. Сейчас вот так. Давай, еще чуть-чуть. Еще. Ну, давай, давай. Огромный такой. Ой, тяжелый. Вот, я ее нашла. Сейчас еще немножко вот так. Все. Первый слой мы снимаем. Супер биби! И что же там под первым слоем? Посмотри, какая подсказка мне попалась. Здесь нарисованы четыре девочки и привидения. А написано здесь. Какая-то команда привидений, что ли. Вот это да! Ребята, а вам дарили питомцев вот таких вот шарики лол или настоящие? Напишите нам в комментариях. Но ну все, я уже хочу открывать второй слой. Вот моя молния. осталось одеть ей повязочку и найти ее обувь. Ой, такой хороший! Прелесть ты моя! Ого! Какой красивый ярко-розовый песок! Ты мой такой хороший щенок! Ну что ж, Титчерспер, ты, кажется, хотела погулять, когда мы были еще в школе. Теперь можем погулять вместе с моим щеночком! Я с радостью с вами погуляю! не плакать. Цветанчик, ты там поскорее ладно. Моя собачка хорошая, красавица. Ой, извините. Алмазик, алмазик, помоги! Цвета, расслабься немножко. Ой, извините еще раз. Цветан, ты чего такой кипишной? Подожди меня здесь. Ой, извините. О-о-о. Алласик, Алласик, вставай, Аллак. у фу Так, цветон. Держи себя в руку. Дыши глубже. Цветанчик, недалекий ты мой! Это же лол сюрприз! Питомцы! Сейчас они нравятся каждой девочке на планете! Ого, круто! Ну, спасибо, Цветанчик! Я тогда пошел! Давай, давай, давай, тяжелый! Какой вот это да! Ну что ж, где ты мой питомец? Мой хороший! Мальчики, давайте поможем нашей розочке открыть ее питомца. Так, наш первый слой. М -м -м, странно, я уже думала, что подсказки здесь нету. Она от нас спряталась. Посмотрите, здесь кошечка с короной плюс собачка, которая плюется. А под вторым слоем прятались наклеечки. А, вот они. А у нас желтый шарик, смотрите. Ой, какая здесь кошечка. Мяу. И у нас последний слой. И сейчас мы увидим такого долгожданного питомца для розочки. Так, открываем. И... Та вот наш лист коллекционера. Наш песочек. Такой нежно-розовый. Начнем мы, пожалуй, вот с этого. Итак, что же это? А, смотрите, это бутылочка. Она черного цвета и с белой крышечкой. А теперь посмотрим на содержимое этого пакетика. И это у нас совочек, смотрите. У Розочки будет кошечка. А это... Наверное, ее аксессуар. Посмотрим, что это такое. Вот такой у нас аксессуар для нашего питомца. Ребята, как вы думаете, какой питомец нам сейчас попадется? Если вы уже знаете, напишите его имя в комментариях. А мы пока открываем еще один наш пакетик. И это... И это, и это, и это... Это наша мяу! Он только что нам мяукал с этикетки! Вот это да! Какой милашка! Он мне очень -при очень нравится! Ну что ж, давайте посмотрим, что это за такой интересный аксессуар! Вот как-то так... Это, наверное, чтобы ходить с ним на прогулку... Посмотрите, какая кошечка! У нее такая классная прическа! Смотрите, какие хвостики! Мне она очень-очень нравится! Такие зеленые глазки, ну, как у кошки! И сама такая серенькая-серенькая! Ой, какой котеночек! Привет, крошка! Сейчас я тебя покормлю. Ешь, ешь, мой хороший. Давай, давай, ещ, чуть-чуть. Ну что, мой хороший, покушал? Но, ну, конечно же, вы наверняка уже догадались, котенок хочет тот аксессуар, который спрятан здесь внутри. Давайте его найдем. Итак, О, какой он красивый, этот песочек, смотрите, он такой ярко-ярко-розовый, прям кислотный цвет. Итак, поищем, что же у нас здесь в песочке спрятано. А я уже что-то вижу. И это... Это обувь для нашего котенка. Вот почему он так мяукал возле песочка. Смотрите, какие они беленькие! Смотрите, ребята, мы обули нашего котенка. Как же ему идут эти беленькие кроссовочки! Какой же он милашка! Они ему очень подходят под его белые волосы! Какой же у меня котик красивый! Спасибо тебе, цветанчик! Да не за что, Розочка. Хороший котик, хороший. А хочешь, я тебе еще принесу? На следующий раз. Очень хочу цветанчик, очень. Ну что ж, ребята, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки.